Меня зовут Семенова Валерия, я живу в городе Москва и занимаюсь инвестированием. С территории инвестирования меня познакомил муж. Ну, впечатления неоднозначные, на самом деле игра, конечно, крутая, но заставляет о чем-то задуматься. Да, возможность посмотреть на свои действия со стороны, они так отрезвляют, потому что... Игра очень приближена к твоим действиям, которые ты совершаешь где-то за пределами, да, территории инвестирования, когда ты просто выходишь и где-то забыв поставить подпись, ты можешь лишиться денег. Здесь происходит примерно то же самое. Во-первых, командная игра, она, безусловно, лучше даже поддержкой. Этого бывает не хватает в обычной жизни. И внимание не должно рассеиваться все-таки сосредоточенность, ответственность за свои поступки и готовность нести потом какую-то ответственность за результат. Да. И вот пришла на территорию инвестирования поподробнее познакомиться больше с инструментами, такими как недвижимость, рынок недвижимости, да, разные... Варианты рассмотреть чьи-то, может быть, послушать мнение, может быть, какой-то совет получить, знакомствами обзавестись. Да. Инвестирование – это очень важный инструмент в современном мире, потому что без каких-то инвестиционных проектов не получится позаботиться о собственном будущем. Я думаю, что, безусловно, стоит заниматься, если вы хотите обезопасить себя, своих детей и свою старость.